Вот этих флагов раньше не было, но здесь повесили людям, в праздник. Сейчас приближу. Дорога очень уникомительная. По пути, может быть, буду что-то снимать интересное. Проехал уже 30 км. Около 30 километров. Движение бурное сегодня. Вот сейчас, кстати, вот выдалась минутка. Когда практически на дороге. Ну, только садишься. Все и начинается. 45 километров проехал. Кстати, чем дальше, тем холодно, реально. 20-40 да, 35 Больше половины пути пройдено Машина Здесь еще пиновая Кстати Это отвалилось Кстати Сюда когда ехал от, Уже в обратную сторону ехали военные машины вот. вот так Отворилось еще то ехало. Странно Вдруг меня обогнало только два человека, это Я выехал. Где-то в 9.30, а не в 10. Я еду медленно, но почему-то меня никто не догоняет. Что удивительно. Такое здесь движение. Это русское, но хороший асфальт такой. 7 градусов. Такие наверное, тяжелые да, Какая здесь красота? Это а вот вообще обалденные пейзажи. Даже несмотря на то, что я лежит. осталось 25 километров. 30 километров. Там вот подъем 8 градусов. 8% легко правильно говорит. видно или нет? горочки здорово слетел, съехал, не да? пал, съехал, очень красиво, очень здорово запыхался, конечно, но от горочки ехать, а там подниматься же по этой дороге шли наши бойцы велосипедить 6 часов 7 часов ну кто-то 5 а не пешком по морозу 6 смотрите какая красота -то. озеро на ябло вон там догоняет велосипедист еще и велосипедистка не знаю красота здесь конечно ненная так, доехал до сада памяти. Здесь будут сажены деревья часть погибших года родительства. Смотрим. Героический бой на дивизии. Основиджение наступление немецко-фашистских захватчиков на Бурманске в сентябре 41 С перечень фамилии. Винок упал. У меня осталось порядка 5 километров, но какие тяжелые эти последние 5 километров, как обычно. Еще и небольшие проблемы с велосипедом. Да, я обратно доеду, не знаю. Буду медленно. Вот так вылезет на Ты что, тыкану? Ближе подошел. А, Такая красивая природа. Рядом. Такой еще пейзаж. Первый за поляри. Дальше сейчас фотография. Не буду близко подходить. Так, еще памятник путик остановись поклонись помнить здесь покоятся войны 6 героические батареи погибшие неравно были сожизнены до 241 -го года сейчас сходим посмотрим вон там памятник вот описание вот чем хорошо ехать не успеть можно остановиться где хочешь выйти где хочешь смотреть что хочешь лампочка даже говорит фамилия именькие как всегда вот такие спуски, если видно, по вот таким спускам Едем последние 25 километров Тяжело, реально тяжело, но он этого стоит Красота, снега еще много здесь Осталось ехать где порядка около 10 километров Вот такой памятник я погиб второго И декабря 15-го года. Ну а ладно, лишняя память. Такой не уйдал еще. Горьки фото. Вот. Еще немножко осталось. Его не купили просто. Вот Ребят, сюда нет, сюда нет, нет. Пакет. Пакет, Пакет есть у кого-нибудь. А грудь не Славим, шли пешком. Становились где-то за 5 километров от самого Мидмояла. И вот идем 5 километров пешком. Не навился как Это не странно. Вот сюда мы шли, идем пешком. А, вот Нам идти 5 километров. Почему-то у них традиция идти пешком. Я не знаю почему. Вот их полянки. Первый я первый раз не вижу. Но ну, мне понравилось реально. Будь довольно сложный, особенно последние 25 километров. Подъемы 8-10 градусов. Довольно, и довольно длинные, потом почти по полтора километра. И тяжелые. Как бы вверх-вниз, вниз-то хорошо, вот вверх колесить. Отлетели у меня шатунов. Двигайте, пронигайте в два болта. Завтра у будет ехать очень тяжело. Переключать скорости практически вручную. Так как там, где не затянуто, хорошо, не, правильно не приключается. Цепь просто заматывается, там застревает. Мне приходится набриваться, вручную поправлять, ехать дальше. Приеду домой, сразу надо будет чинить. Менять звезду. Ну, звезда, звезду я доказал. Она придет где-то 10 мая. Сразу поставлю новую, зака... среднюю, мою основную. Закажу малую и большую, и у меня будет спец как новенький, все поменено. Только я не боюсь, что у меня цепь опять придется менять, так как все испорчено будет. За этой ерунды. Ну, ладно. Так, вот туалеты поставь, Стояли они или нет, но когда я последний раз был здесь, мемориал обновляли. Плитку ложили, там еще что-то делали чем я же на велосипеде. Они уже подошли, уже вложили газники к мемориалу. Сейчас я к ним подойду. Сейчас там портовые 100 грамм и пойдем спать. Фотографируются из меня, как обычно. Красивая природа. Вот сама долина, где происходили боевые действия. Шесть наступали, а наши встретились вот там ДОТ, не знаю, вряд ли возьмет объектив. Ну тут надо быть, чтобы все посмотреть. Красотища, конечно, но воевать здесь тяжело, холодно было. Идем вдоль реки Западные лица Кстати, на берегу этой реки у нас расположен лагерь. Смотрите, как красиво. Хотя она не везде такая. Там с нами она еще вся в Западу. Здесь такой бурный течень. Провоточный лагерь. Не забывали, а велосипеды стоят. Там еще куча велосипедов. Там есть шашлыки. Сейчас пойдем есть шашлыки. так написано там, там в было, здесь поедешься, 72-го, замены мирной морской службы побегали. бригаде, вояк из 2270 мм.